Uh -huh. Трансляция разогналась 6 км в секунду Сейчас попробую звуки его в моде добавить Потому что что-то никак я не доделаю И Заодно сниму это, потому что пару бывает Сам даже забываешь, как ты это делал блин, Полгода назад допустим что начнем. Мне надо что? нужна. добавлять, Так. посмотрим куда их вообще добавлять там в принципе еще можно 100 звуков добавить и конца и крайне видно это херни вот. Ну, вот эти три короче что здесь понять что за батаре. Протит Куда нибудь что ли? А, вот так. Значит, 10 раз на одно и то же нажал, блядь. Mm -hmm. Объектов вполне. Ну да. Вот как раз. Так, а че ж там с этой не высвечивают? Бесплатно вот тот АС3, да, если был платный, может для 64 битков искать. Ну, вот он нарисовался Не получится Копируем Субтитры Вот он, три вот этих хватит нам для примера. Три до тарифа. Описание. Вот это нам не плавающая эти слова. Что бы вон Проект Вполне интересно, можно версию показать Еще смысл в том, что версия должна быть не больше, которая там указана у них. 5, вот. У меня 1.08.30. Если высшую версию скачаешь последнюю, ничего работы хера не будет. Потому что так устроено все в этом мире. Обновление слишком частые. Ламинар решили на какой-то определенной версии остановиться или париться. Так, теперь надо здесь сразу название придумать И Теперь пару, пару слов Это Вот последний здесь. Повторить может. Новый Управление в мастербанк Здесь сразу можно запнуть. Здесь... Понятно. параметр. Здесь полное полное полное сейчас он нам нужен, чтобы просто трещал, когда крутишь. Вот так, в вот, сойдет. еще добавлять вот эту над штуку. Я, как понял, довольно важно где-то эту штуку разместить, чтобы он в конце я их размещаю. И звук у меня есть такой здесь, трещащий флип, что ли. Флип называется. Есть. Так, здесь можно по алфавиту их отсортировать. Где он попал-то? А где тут? Там что вот. Ну все. Все. Кстати. Наушники что включить Наушники Наушники Я что-то ничего не слышу. Сейчас Так, вот так вот Звук-то и добавляется что, что Следующий будет вот такая штука. И еще один слезок Так, что я его сюда добавил-то? А я уже, когда я блядь Ладно что-то сделал и даже забыл, что сделал Кажется, он сам впал поют, его кладывает здесь тоже, но я что-то не уверен, срок положу его под А где он, блин? А вот он летит тут, альфа На этом месте Ну а мы и... Фу, блин И еще тут где-то Бегу на самом верх Еще один. Блин, получается. Ну что ж, фарит, я выкладываю, не делаю зато не нравится. С разъяснениями. Кому надо дойдёт? Мне надо даже интересные, неинтересные, что тут разъясняется. В где-то третий Ой, ну, все Здесь, вот здесь, вот, где-то, где So just not Но после этого работает. Обычно я тут пишу. Чего я туда добавил? 10 дней рождения я и сделаю Но задать там не буду, потому что что-то смотрим я вообще Пассивно какой занимается, еще и спорит, ебать Что у них там что-то так бред В принципе Ну, то плане люди Что-то звуки вот ну, щелкнет клик зону что ли выложились просто сделал три звука добавил кстати новые стекла как звук добавил всяких атрибутов с одной стороны отражение это прикольно на стеклах а с не знаю надо по не бешивают все это метафорика это И снаружи тоже там стекла теперь по Вообще все на лампочках вот другом вот более похоже на стекло. И вот металла добавил, да? Тоже такой вот эффект. Вот, Сколько типа наружу металлический? Ты я вот с нормальными еще может, хотел разобраться. Вот здесь можно сделать, чтобы продавить эти какие отображения. Но их тут мало, что только из-за этого нормально нет, смысл вполне Оружие теперь как объект, почему-то вот, на нем ничего не блестит, хотя те же атрибуты стоят. Может, вот так вот иногда не номинара. Интересное колесо, вывлеклись, это не колесо, нет, нет, нет, как металл, да, так русский шестой. но, может быть некрасиво, блядь. Ну да, вот этот сердечный, неправильно все это, блядь, колец получить Так, из колеса можно убрать не надо, этот репет. Все, давайте транслируйте, непонятно кому, непонятно а зачем, устанавливаем.